Не понял. Да-да. Ваши Повтор... бонусы куда я, отправить? Повтори еще раз. Не слышно. У вас беспокоит золотая корона. Я золотая ага, Давайте. У вас да, я, да, бонусы пять тысяч. Ваши бонусы куда перевести? На карту или на золотую корону? Но золотая корона лучше. Хорошо, ну, ваш номер телефона Билайн восемь девятьсот шестьдесят два. Ага. Триста двенадцать. Ага. Восемьдесят пять, восемьдесят Ага. Верно? Верно, конечно. Проверьте, вам смс пришел шесть цифр. Говорите, 6 Девятьсот два. Девятьсот два. Шестнадцать. Так? Шестнадцать, шестнадцать. Шестнадцать. Ага. Дальше. Тридцать два. Что тридцать два? Не понял. Корейский ты несчастный, чтоб ты сдох такой, дай бог. Чё ты? Иди в жопу. Долбой я куля, сука, ты.